Как быстро оформить счет самозанятому для юридического лица? Законодательство не предусматривает обязанность по оформлению счетов, но порой заказчик требует выставить, ну не требует, просит выставить счет самозанятого. Поэтому эта уже возможность предусмотрена в приложении «Мой налог». Нужно зайти в приложение «Мой налог» или с мобильного телефона, или с компьютера. Я... Захожу сейчас в компьютера, я уже в личном кабинете в своем. Для того, чтобы выставить, выставить счет в приложении, нужно проделать небольшие настройки. Переходим на закладочку шестеренки настройки. Здесь нас интересует закладочка платежная информация. Здесь внутри под закладки банковские карты вы можете привязать какую-то банковскую карту свою для удобства. То, что вы привязываете банковскую карту сюда, ни в коем мере не говорит о том, что все деньги, которые поступают на вашу банковскую карту, будут поступать сюда, в это приложение. Нет. Денежные средства вы вносите сами. Это удобно для того, чтобы быстро оплатить текущий налог. Налоговым периодом является месяц календарный и после 10 числа у вас формируется сумма налога, если у вас были какие-то платежи, и вы оплачиваете здесь раз в месяц налог. Но более важная закладка в данном случае для выставления счета – «Получение средств». Переходите сюда и заполняете здесь свой расчетный счет, который привязан к какой-либо карте. Это как раз и нужно, чтобы самозанятый мог выставить счет юридическому лицу. После того, как вы здесь заполнили расчетный счет, можно перейти уже в основной раздел «Выручка» и здесь ниже, обратите внимание, здесь есть тоже две закладки «Чеки» и «Счета». Вот нас как раз и интересует закладка «Счета». Видите, выставлены счета, вот этот счет у меня, например, оплачен, этот аннулирован. Потому что бывает, вы выставили счет, а заказчик, например, передумал и не стал вам оплачивать. Соответственно, вы, если оплата не поступила, вы его аннулируете. Даже если вы выписали, например, ошибочный чек, всегда его можно аннулировать. Так что ничего страшного, если вы здесь что-то несколько раз ошибетесь, это не смертельно. Можете всегда аннулировать. Теперь Здесь добавить продажу, пишите наименование услуг, стоимость услуги, дату оставляете текущую. Здесь выбираете, кому вы будете выставлять. Мы в данном случае будем делать сейчас счет юридическое лицо или ИП. Выбираете ИНН организации. Или вносите его, если у вас еще нет такой организации, то его заносите. Если есть те организации, с которыми вы работали уже ранее, приложение «Мой налог» их хорошо помнит. И в данном случае мы выбираем «Выдать счет». Вот получился такой счет на оплату. Вы его можете скачать. И после того, как вы его отправите заказчику, вам заказчик оплачивает. Вот я скачала этот счет. Счет скачался. Выглядит он следующим образом. Сейчас сделаю увеличение. Вот таким образом выглядит счет на оплату. Отправляете его заказчику. После того, как вам поступила оплата, вы переходите в раздел «Выручка» и находите вот этот счет, который вы выставили. Вот он. Здесь нажимаете его на три точки – и уже выбирайте «Создать чек». Я этого сейчас делать не буду. Этот счет я делала в учебных целях для записи данного видеоурока. Я сейчас его просто удалю. Соответственно, я еще раз выбираю три точки и выбираю «Аннулировать». На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным, и интересным для вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.